Малыша, здравствуйте. Сегодняшняя тема ⁇ прощение. Когда вы с кем-то прощаетесь, сразу этого человека прощайте за все. За сделанное, не сделанное, сказанное и нет. Прощание должно подразумевать прощение и наоборот. Когда вы с кем-то расстаетесь. Если это подразумевается навсегда расставание, вы должны отпустить грехи свои Его, вы должны попросить прощения. Если не успели, позвоните, напишите. Если нет такой возможности, попросите прощения внутри, попросите прощения перед Богом, чтобы Он слышал слова вашего прощения к этому человеку. И очень важно спросить, просить самому. Любое расставание надолго, либо навсегда, должно отпускать грехи друг друга вы должны быть прощены друг перед другом. У вас не должно оставаться никаких недомовок, не должно оставаться никаких притязаний, незавершенных слов, либо тех дел, за которые перед друг другом вам будет стыдно. Прощание – это точка, большая жирная точка. В отношениях, если вы прощаетесь, тоже должна быть поставлена точка, но точка не черная. Точка должна быть светлая, говорящая о том, что вы расстались правильно что вы простили, вы были прощены, вы расстались как минимум с друзьями. Очень плохо думать о людях, плохо, с которыми когда-то было хорошо, поэтому всегда при любых обстоятельствах в расставаниях оставайтесь с друзьями, Учитесь прощать, прощайте, никогда об этом не молчите, не стыдитесь, заговаривайте сами. Расставаясь с другом, просите у него прощения объятия, либо дружеская руку сблизит вас и даст понять, что вы остаетесь навеки друзьями. Если вы прощаетесь с супругами навсегда, это развод. Простите друг друга за все, что было сделано не сделано, сказано или не сказано. Постарайтесь переломить, переломить себя, найти в себе силы, а главное – мудрость, чтобы попросить прощения и простить. Ведите так всегда со всеми людьми. Если вы чувствуете, что расставание неизбежно, просите прощения. Просите прощения у себя, просите прощения у Бога и благодарите за такую уникальную возможность быть прощенным. Это самое великое счастье, когда люди на вас не держат зла, когда вас любят и не вспоминают о вас лихом. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.